Восьмая скважина. Удачная. Привет Роману Карпухину. Спасибо за сетку, за учебу. Вот, восьмая скважина. Советую всем подучиться. Без учебы никуда. четыре скважины я без учебы пробурил вроде в поселке у себя поехал на заказ не получилось пришлось перебуривать сразу купил учебу был сертификат на 5 тысяч скидка и оказывается многого я не знал думал, что все все-таки гарантию надо давать людям на скважину и ответственность вот сейчас я за выходные заработал уже 65 тысяч. Вот. Так, советую, подучитесь. Еще раз привет Роману. Большое спасибо. За два дня поднял зарплату свою месячную. Всем удачи. Сотник. Девятая скважин. 17 метров. Все, снимаю. Водичка Молодцы, ребята, работали, сделали. Видишь бы долго работало. А? Лет 20 Сорок. А -а -а. пришли с моря вот номер наш забыл там сказать то что заказы прямо здесь принял на отдыхе пришлось сетку заказывать дома закончилось последнюю скважину пробурил так что приеду еще три скважины еще еще 1040-50 карман ага. Еще раз Роману привет Бурим, не боимся Начинаем Поначалу тоже Смеялись, как на дурачком Какие-то трубы резал Варил Варил сам штанги Все Смеялись Ну вот выхлоп такой с моих трудов сгонял в отпуск чисто на деньги которые заработал на выходных буквально там выходные субботу-воскресенье выбирал съезжу 20-25 в кармане откладывал бурим не боимся